Друзья, всем привет! Я был в супермаркете Carrefour Естественно, я не первый раз там был Меня просто спрашивают о ценах В супермаркетах Испании В частности, Mercadona Consum Валентийские И также Dia Французский Карфу Carrefour, Carrefour, как его у нас называют Вот на примере этого супермаркета Я вам покажу, что можно купить На 54, по-моему, где-то там вышло 54 евро, ну вот сейчас я вам и покажу А в продолжении Видео из самого супермаркета. Крейпфор немножко цены. В условиях карантина научились покупать немножко больше, чем нужно, чтобы меньше сталкиваться с людьми, меньше контачить. Ну, вот такой вот э, ценник И-53,97. Ну, все я тут озвучивать не буду. Ну, вот, по крайней мере, самое основное, это пиво, это, конечно, не самое основное, 6 баночек, по-моему. Паштет с перцем. Две пиццы. Миди в собственном соку. Такие вот три штучки по три баночки. Арчата. Конечно, не натуральный, но ладно. Йогурт. Гаспачо. Гаспачо, наверное, знает, что это такое. Это холодный помидорный суп. Перетертая свекла. Хек. Ну, мерлан, но хек называют. И просто сейчас не покупаем свежую рыбу на развес. Вот, непонятно, что кто, поэтому лучше как-то не рискуем. Бутылка вина из Риохи, Монтехаро. Кава. Ну, кава это шампанское местное, наверное, все знают. Ром, негрита, э -э да, вот еще красный перец в таком виде, затем мидий, килограмм вот таких вот био-мидий, кокосовое молочко зачем-то, сыр твердый, вот, из, э из Кантабрии, кофе, Валенты, ну это как было 3 за 2 взяли. Но вообще э, имейте ввиду что вот этот кофе вальенты, особенно натураль, а не мескла, который смешанный, э, а именно натуральный, просто шикарный кофе. Так он стоит где-то 2 евро. Пачка сейчас он евро 30, что ли, или что-то типа этого. Так что в принципе нормально: э, 8 баночек э, тунца в оливковом в оливковом масле. Какие-то сливки. Сои. 6. Баночек кефира, Он тоже был на а так как много его едим, поэтому почему бы и нет. но здесь вот коровий, насколько я вижу, вот так вообще и кози, и овечий есть, так что вообще просто шикарный. Э -э Сыр, редис, э -э куры, вот килограмм, выходит здесь евро шестьдесят три. Кило триста, два двенадцать. Ну, в принципе, тоже нормальная цена. Вот, ну вот, в принципе, и все. Да, самое главное, конечно, но это ладно, хлебцы. И вот такая штука. Это здесь вот видно даже, что это такое. Сейчас вам покажу. Какие-то гусеницы непонятные или черви. А это сверчки. Так что попробую сверчков с гусеницами. Не знаю, что это такое, но вот решил выпендриться. Ну вот, собственно, и все. Это вот где-то в среднем чуть больше 50 евро. И самое печальное, теперь всю вот эту радость мне перемывать и дезинфицировать.